Всем добрый день! Сегодня у нас набор аксессуаров для фото, а именно винты 1 4 для подключения какого-то фотооборудования или фотоаппарата. То есть вот поставляется в количестве 5 штук. Для чего необходимы эти винты? Потому что часто Производитель, например, какого-то оборудования, поставляет просто винты, то есть, и иногда требуется монетка для того, чтобы закрутить данный винт в тот аксессуар, который вы хотите установить где-нибудь. Ну, а здесь уже продается специальный ушкон, для того, чтобы удобнее было прикручивать. Так, ну и, как говорил, что резьба 1,4 дюйма. То есть, вот, например, есть у меня штативная голова. То есть здесь есть уже такой же винт. Похоже. Единственное, он немножко другого исполнения. То есть здесь ушко из проволоки. О, более благородно прикреплен к винту. Ну и а еще, здесь есть еще, помимо того, что отвертки ушко, есть еще и шестигранник для ключа то есть можно здесь тремя способами закрутить здесь только двумя то есть либо отверткой либо монеткой ну либо при помощи этого ушка то есть резьба соответствует так ну и здесь вот тут -вот. можно привинчивать либо фотоаппарат ну либо другое какое-то фото-видеооборудование. То есть обычно покупается достаточно много для того, чтобы случаи, когда у вас придет. Оборудование с винтом без хомута или ушка этого можно было спокойно заменить и не мучиться исканием и ношением монет. Так, ну, сделано качественно. применять в своей деятельности фото видео при закреплении различного оборудования так всем спасибо за внимание кому это было полезно удачных распаковок покупок всем на следующего видео всем удачи и до свидания I'm